всем привет сегодня в своем видео мы с вами поговорим о шрифтах и размерах в microsoft word итак перед нами открыт документ microsoft word допустим напечатаем с вами текст подписывайтесь на канал самовар и ставьте лайки Итак, вот у нас напечатан с вами текст чтобы изменить Размер текста необходимо выделить слово. ну Либо весь текст выделяем, да, если нам его увеличить, либо, допустим, конкретное слово. Возьмем слово «самовар». И вот вверху, с левой стороны, у нас есть э, размер шрифта, вот 11. Если мы здесь поставим 12, то, как видите, слово «самовар» увеличивается. 22, 24, 26 и конечный 72. Также, если вам необходим, допустим, свой какой-то размер, допустим, 20-22, вам необходим 21, то вы просто кликайте и на клавиатуре набираете 21. И, соответственно, размер слова меняется. Либо, допустим, вы хотите изменить шрифт. Вот, допустим, слово «подписывайтесь». Выделяем. Нажимаем на шрифт и, соответственно, выбираем шрифт, который нам нравится. Ну, допустим, вот этот. И также можно его тоже увеличить. Вот таким нехитрым способом можно изменять шрифт и размер текста в документе Microsoft Word. Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. До скорой встречи!